Привет! В этом видео я расскажу, как начать работу с Netpeak Spider и Netpeak Checker. И давайте начнем с нашего SEO-краулера Netpeak Spider. В первую очередь добавьте адрес нужного сайта и нажмите на кнопку Start. Программа пройдет по всем его страницам и проанализирует полученные данные. После чего на боковой панели вы увидите все найденные ошибки. Нажмите на любую, чтобы открыть список страниц, где она была найдена.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 Не забудьте сохранить проект после сканирования, чтобы не потерять данные. Также вы сможете поделиться им с коллегами или клиентами или быстро вернуться к нему позже. А теперь давайте посмотрим на возможности Netpick Checker. У него есть несколько главных функций. Первая агрегация данных из топовых SEO-сервисов в одно место. Вторая Парсинг результатов выдачи поисковых систем Google, Bing, Yahoo и Яндекс. Ну и, конечно, можно перенести результаты из парсера в основную таблицу для анализа. Ну и давайте покажу, как начать работу над Пикчекер. И лучше всего это сделать на конкретном примере. Отбора лучшей площадки для получения ссылки. В первую очередь добавляем сайты для сравнения, нажав Ctrl-V. Затем выбираем шаблон параметров Link Building и начинаем проверку. Когда программа получит все результаты, сортируем их по уменьшению. А если нам мало этих трех вариантов, мы можем их дополнить с помощью парсера поисковых систем. Открываем этот инструмент и добавляем запросы, по которым ранжируются сайты, нужные нам тематики. Советую выбрать сразу несколько поисковых систем, чтобы получить более разнообразные результаты. Можно парсить топ-10, топ-20 или больше, если нужно. Затем нажимаем на кнопку «Старт», а когда парсинг завершится, переносим полученные хосты в главную таблицу и запускаем анализ, снова нажимая на кнопку «Старт». Нерелевантные результаты в итоге можно сразу удалить из таблицы, а подходящие — экспортировать на компьютер или даже Google Диск. Не забудьте сохранить проект после анализа, чтобы не потерять данные. Тем более, что для получения некоторых из них используются ваши лимиты платных сервисов, например, серпстат или семраж. Вы также можете поделиться этим проектом с коллегами или клиентами, или быстро вернуться к нему позже.